Валя Вальчинский. Этот вид, дымиц, как бонг. Я плюплю бить готов Роллы, пиццы и промокод. За пультом убийцы врагов. С вами на 11 год. Как-то было учить, легко Казалось, это чист прикол. Не думал так зайти и далеко. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Прилетают СМС, мне. Минфин, Валентин, куда полез, и хватит, загребать лопаты бабло. А мне тупо не западло. Дело так, чтобы семья гордилась, а все остальное на портом. Если есть биток в ушах и кашельке, то все отлично. Откуда у меня наличка, бро, не спрашивай о личном. Лежит карман, это же мой ветон. Вся моя жизнь в спирали к итог. Делаю новый виток. Тут решают красные бабки. Думал, что это не так, но вряд ли. Они помогают верить людям, что все в порядке.